Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из этого выпуска вы узнаете о строительстве объектов в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Беларусь, о состоянии дел с производством подвижного состава, а также о последних разработках SkyWay в области искусственного интеллекта. А теперь обо всем этом подробнее. Продолжается строительство инновационного центра струнного транспорта Юницкого, который должен стать частью инфраструктуры научно-исследовательского технологического парка Шарджи, в состав которого он входит. На прошедшей неделе здесь закончено сооружение парапетов на обеих анкерных опорах, гибкой струнной эстакады тестового участка номер один, завершена сварка уобразных профилей в плете, смонтированы анкерные узлы на опорах, установлены раскосы. Ведутся работы по монтажу полуседел, засыпка и уплотнение пазуханкерных опор, а также засыпка и уплотнение их грунтового упора. Также на территории данного объекта в настоящий момент проводится устройство кровли «Экодома» – инновационного жилого модуля, воплощающего ряд оригинальных природоохранных технологий, который, помимо демонстрации новой концепции организации жилого пространства, будет использоваться в качестве штаба проекта в Эмирате Шарджа, для приема делегаций и тому подобных мероприятий. В своем обращении к инвесторам на Экофесте 2019 генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолий Юницкий сказал «Наше научное исследование и наша инженерная школа, созданная мною, как бы к нам ни относились на моей родине, и впредь останутся в Беларуси». А посему активная работа на родине создателя Skyway не прекращается. Активно ведется строительство нового производственного здания в деревне Королищевичи, входящей в свободную экономическую зону Минск. А на улице Селицкого в Шабанах все работы уже закончены, что вам прекрасно известно по нашим предыдущим сообщениям. В экотехнопарке Skyway производится утепление конструкции стен сооружений для размещения оборудования по производству биогумуса. На грузовой транспортной системе осуществляется монтаж навесов над прямолинейным участком. Также в этом центре испытаний, демонстрации и международной сертификации струнного транспорта Юницкого ведутся проектные работы по газификации. Для обеспечения безопасного аварийного торможения Юникара в тропическом исполнении, предназначенного для передвижения построящейся в настоящее время гибкой струнной эстакаде или первой линии в инновационном центре Skyway в городе Шарджа, готовится к отправке в Объединенные Арабские Эмираты аварийный тормоз, разработанный специалистами конструкторского бюро оснастки и испытательного оборудования. Инновационность разработанного устройства заключается в модернизированной многоступенчатой системе аварийного торможения, которая обеспечивает безопасность пассажиров в случае непредвиденных аварийных ситуаций. В случае отказа системы торможения транспортного средства, многоступенчатая система аварийного тормоза позволяет безопасно и комфортно произвести его остановку. Наша команда успешно разрабатывает программные решения с использованием искусственного интеллекта. С учетом высоких требований к безопасности всего транспортного комплекса, нейронные сети, используемые в системе технического зрения, успешно обучаются на распознавание не только в идеальных условиях, но и в таковых плохой видимости, затемненности и при наличии нестандартных предметов. Первый видеоматериал демонстрирует, что система технического зрения SkyWay обнаруживает в салоне транспортного средства такой инструмент, как молоток. Даже при плохой видимости можно быть уверенным в том, что любой задаваемый объект будет обнаружен, будь то нож, пистолет и так далее. Также нельзя забывать и о безопасности вне транспортного средства. На втором видео мы наблюдаем обычный разговор двух людей. Как оказалось, а точнее, как сообщила система, у одного из беседующих под курткой оказалось огнестрельное оружие. Очевидно, что наша система повысит безопасность на любом элементе комплекса, например, на станциях.